Добрый вечер. Мы начинаем последний брифинг в пресс-центре наблюдателей Петербурга. Участки в Санкт-Петербурге и во всей стране, кроме Калининградской области, уже закрыты. Можем подвести какие-то промежуточные итоги. Представим наших гостей, которые пришли на последний брифинг. Траним Дмитрий Яковлевич, профессор Вероятного университета Санкт-Петербурга. Сергей, Сергей Григорьевич Шелин, журналист. Утясова Галина, член Совета общественной организации и наблюдателей Петербурга. Первый вопрос будет адресован Галине. Мы на протяжении всех наших четырех брифингов обсуждали определенные нарушения на участках, поскольку участки уже закрыты и можем подвести какие-то итоги. Того, что происходило во время этих выборных часов, выбранного времени в Санкт-Петербурге. Галина, расскажите, пожалуйста, каковы нарушения, сколько было жалоб реально и насколько они серьезные в течение сегодня? Кстати, я в течение сегодня могу диком, так сказать, обзорно более подробная информация про последние события. Значит, Обзорно могу сказать, что э, вот в течение сегодняшнего голосования практически не было э, серьезных нарушений прав, э, прав наблюдателей. Я комиссии это голоса, все были запущены на участке, никаких ограничений на фотосъемку, перемещений не было. Это основная была проблема предыдущих выборов в Петербурге. Все начиналось вот с удаления, недопусков и ограничений прав. Сейчас этого не было, и, слава богу. Вот. Что касается работы самих избирательных комиссий и качества их работы, то тут масса проблем с участками, на которых голосуют военнослужащие, потому что толком никто не знает, какие должны быть в Докум... печати в паспорте, нет разъяснений по этим участкам, кто должен принимать, выдавать бюллетене свой собственный представитель или член комиссии, они должны быть в списках, э, они должны быть зарегистрированы в Петербурге, или приказ, или акт, то есть нужно в каждом случае очень долго разбираться, что должно быть. Комиссии не в курсе, да они вот к ним пришли люди, они что-то выдают. Вот это проблема. Вторая проблема – это временное, вообще голосование в больницах. Да? точнее временные участки. Это то, что люди у догадываются, что списки избирателей нужно составлять заранее. И они пытаются их оставить тут же в день голосования, что совершенно не соответствует такому. Это не везде так, но эта конденсация есть. Вот. И э, так все в целом. И э, вот уже к вечеру стали окапливаться сообщения о том, что люди находят в списках ошибки. Например, родственница, которая переехала четыре года назад, она все еще в списках или э, находит в списках, в одном случае, насколько я поняла, нашли в списках избирателей тех людей, кто умер, вот. и тоже традиционные, это не массово, но это встречается, вот. и э, тоже традиционные, к сожалению, для Санкт-Петербурга вещи, но тоже не массово попадаются. Это списки избирателей, пришедшие откуда-то, чтобы, чтобы провести голосование, вне-голосование для получения. То есть приходит какой-то список, идет группа и выясняется, что там избиратель вообще сто лет не живет, там он, уже, к сожалению, далеко. И э, совсем далеко. А, здесь, значит, никого, а здесь нет людей, которые хотят голосовать. То есть это не массово, но все-таки кто-то попробовал ту же технологию применить, которая была всегда очень популярна в Санкт-Петербурге. Вот, это так обзорно. Теперь самые последнее э, события. Ну, начнем с видос атаки, вы уже поняли, да, что где-то с 8.15 на телефоны э, телефонные операторов колл центра и на телефоны э, членов общественной организации Петербурга идет э, автодозвон, у меня 53 принятых звонков, ну, они обрываются 53 звонка, что там еще звонит, я не знаю. Почему вдруг сейчас все было мирно, но, видимо, э, я думаю, что наши коллеги объяснят, с чем связано такое изменение. У меня есть предположение. Я понимаю, у меня есть предположение, с чем связано, я подожду, пока вы выскажетесь. Вот. И э, очень серьезная ситуация на 616 веке, там э, журналист Фонтанки э, сыграла роль карусельщика, и с момента Х она достала залетение продемонстрировал, что его для бюллетени не по прописке, не появилась. Ее, кстати, задержала полиция, насколько по последним данным. Да, действия. я читала. Вот. Но и там на участке полиция, там составляются административные протоколы от, о, о правонарушениях, там, в общем, большой гам. Насколько я поняла, сбежала председатель из этого участка. И там сейчас находятся два наших журналиста, и вот последние сообщения до Зидосаки, которое получилось, их пытаются удалить. Вот любимая мера во всех сложных случаях удалить лишних свидетелей. Э -э вот это то, что я могу сказать по послед последним событиям. Что-то еще было, я пыталась вспомнить, такие. Нам часто еще звонят избиратели вот в этот раз. Я не знаю, раньше было такое, то есть не только члены комиссии, наблюдатели, сами избиратели обращаются к нам в полуцентр по каким-то своим проблемам, почему вычеркнули такого-то кандидата. Вот это для нас новость так просто не нарушение, а просто удивительное. Наверное, пока все, и сейчас сам подсчет, ну, если так будет продолжаться, как участок, то, видимо, следует ожидать каких-то каких других действий после закрытия участка, ну, Хорошо, спасибо. Сам подсчет мы пока оценить, конечно, никак не можем, но в целом, за выборный день в Санкт-Петербурге, вопрос ко всем, как можно оценивать предварительно, да, поскольку... Основные, конечно, нарушения могут быть при подсчете, мы это знаем прекрасно. Но как можно оценивать работы вообще в целом избирателей комиссий? Давайте с вас начнем. Ну, я хочу сказать, что не сравнить с предыдущими выборами, в холл центре операторы работают, но как бы нету такой паники, нет ощущения, что нету такой... и тут, и тут, и тут нарушение, мы не успеваем так реагировать. То есть у нас идет нормальный рабочий режим, где-то разъяснение, где-то консультация, где-то совет. То есть обраула такого нету, как обычно бывало в предыдущие выборы. Поэтому надо сказать, что ну, вот хотя бы день голосования комиссии в целом работают лучше, но умений для того, чтобы чисто провести выборы без э, вот этих натяжек, к сожалению, комиссии не хватает. Спасибо. Сергей, что вы думаете о работе избирательных комиссий? Мой собственный опыт понимаемый, это опыт избирателя, который... Ну, как, внешний был, вот. как внешний наблюдатель. Как внешний наблюдатель. Я не видел на своем участке каких-либо нарушений. Uh -huh. Все вроде как бы идет шло, шло, когда я был там спокойно. Но видите ли, я не думаю, что будет подрывом системы, если честно, подсчитают поданные голоса. С учетом того, с учетом двух обстоятельств, на мой взгляд, важно. Во-первых, власти сделали очень много для того, чтобы на эти выборы пришло как можно меньше людей. И пришло как можно. Да, я людей. Еще вот, да это раз. И второе, с точки зрения всех людей, так сказать, про властных и антивластных, я про избирателей говорю, понятно, что эти выборы не про власть, не про борьбу за власть. Что, я думаю, что все, все люди, фактически, вот, скажем, от 2011 года, понимают, что речь идет там о чем угодно, о многом что-то идет, но не орган, власти они выбирают. И даже сама дума не является как бы таким уж органом власти или, или Ну, расход, то есть порядке, если коротко, да? то нет необходимости фальсифицировать и нарушать. Нет необходимости. Ну, это какие-то местные необходимости. Там, иногда местная игра местных интересов mm -hmm. каких-то да? эксцессы исполнителей Но строго говоря, я не вижу, вот, что для, для системы вот такой насущная необходимости фальсифицировать голосование. Спасибо. Сергей... <coughs> Спасибо, Сергей Григорьевич, Дмитрий Яковлевич. Что вы думаете насчет работы избирательной комиссии? Знаете, немножко, если позволите, вообще перевел бы акцент в да, другую конечно. сторону, потому что, может быть, это странно прозвучит от человека, которого пригласили поговорить mm -hmm. о избирательных комиссиях, но я вообще не считаю, что наши проблемы в ходе выборов связаны с подсчетом голосов. Не знаю, вот как сейчас учат историю, меня в свое время учили, что у Сталина была знаменитая фраза. Важно не как голосуют, важно как считают. Вот я творчески, вот наблюдаю все, что происходит, я творчески переработал сталинское наследие, я лично. И мой афоизм сейчас звучит следующим образом. Важно не как считают, важно как показывают по телевизору. Когда соответствующим образом показывают по телевизору, дальше уже не важно как считают, люди проголосуют как надо. Потому что э, реально нет альтернативы уже в ходе... Э, даже не предвыборной кампании а в ходе всего длительного процесса информирования населения о том, что происходит в стране. Ну вот эта знаменитая фраза «Если не Путин, то Кот» уже, ну, уже у всех случаев. Люди в принципе не представляют, что может быть альтернатива. Поэтому приходят и, в общем, голосуют так, как нужно властям. Спасибо, спасибо. А, ну, наверное вы назовете в том числе это причинами низкой явки явка на 6 часов вечера в Санкт-Петербурге составляет 25,67 для сравнения да, если мы будем сравнивать с крупными городами в Москве она составляет 28,6 в Новосибирске в меньше тридцати, тоже примерно столько же, чуть больше, да, меньше 30 в любом случае. А в целом по стране явка составляет больше 40% процентов на шесть часов вечера. За счет Чучни? Это вы мне сейчас скажете. В чем принципиальная, да, во-первых, разница с 11 там, мы знаем, явка в Санкт-Петербурге была больше 50% процентов, все-таки. Или вы, может быть, мне ответите, что она сейчас вырастет, да, за два часа по последним данным, во что я, честно говоря, я лично в это не очень верю. Почему такая низкая явка, почему она низкая, в том числе во всех, во многих крупных городах, скажем так, да, этот вопрос уже, в принципе, я задавался, но с явкой ничего не изменилась на других видингах, поэтому в любом случае на него надо отвечать, да. И вообще, мы начнем с этого и хотел бы разговор направить на вообще на саму избирательную кампанию, на выборный цикл 2016 года, чем отличается 2011. Ну, пока проявку. Давайте начнем с вас, Сергей Грич. Ну, отчасти я уже говорил, вы вот представьте себе, какого, избирателя Среднего, почему он вообще должен пойти на выборы? В 2011 году он, в какой-то степени, многие из них шли, потому что им казалось, что и голосование может изменить как-то власть в стране. А сейчас совершенно определенно, еще раз говорю, что, разумеется, никакая категория ни ни не улилийская, не милая лиска не считает, что и голосование можно сделать в власти страны. Во-вторых, его не особенно звали. Так что, на мой взгляд, это будет проверено, может быть, уже завтра, там, по результатам, три группы людей продолжали и сделали эти выводы. Да? Во-первых, та группа людей, возможно, самая многочисленная, которые просто обязаны были прийти и голосовать Я не говорю, что это злодеи-нарушители, они просто вот обязаны, но ну, ну, да, вот, люди, которым можно дать совет, которому они вынуждены, не то что вынуждены, а что они будут да, В том числе да, вот, те группы, которых вы называли. Во-вторых, люди, которые, я верю, что такие люди еще есть, хотя их мало, люди, которые любят какую-то партию одну из партий когда-то 20 лет назад полюбили, допустим, я не буду перечислять, но у нас одни и те же партии все время, да? 20 лет назад полюбили, они вот просто, это от верности явка на выборы. И третье, это, на мой взгляд, в основном интеллигентный избиратель, который просто приходит на выборы, чтобы манифестировать свою оппозиционность. не потому что он считает, что это оппозиционность, там он изменит состав сильно государственной думы. Да? А просто он вот эти три твердые группы э, пришли. А Простые избиратели, которые там каждый раз думает заново, за кого проголосовать, там думает идти или не идти, но скорее не пошел. Спасибо. А, Якович, ну, вот, казалось бы, да, эти выборы, в отличие от прошлых, у нас больше партий людей, а, У нас ниже процент подхождений, да? избиратель Избирателя меньше выгодно. Казалось бы, выбор больше. Реальность прохождения, да? Uh, uh, а uh, больше избирателя более uh, меньше. Почему? Uh, я думаю, что здесь не связано дело с количеством партий. Я бы сказал так, что uh, явка зависит от того, какая получается интрига. Интрига определяется тремя вещами. А первый Сергей уже uh, сказал. Мы выбираем два безвластных органа. Ну, может быть, не все это понимают, но значительная часть избирателей понимает, что ни от Думы, ни тем более уж от законодательного собрания отдельного субъекта, ничего не зависит в нашей жизни. По сути дела, речь идет о том, получат ли кандидаты теплые, хорошо оплачиваемые места с возможностью брать взятки. Если не получат, то пройдут ли они трехпроцентные барьеры того, чтобы иметь хотя бы госфинансирование. Вот, по сути, речь идет об этом. Немногие, может быть, это понимают, но какая-то часть все-таки понимает. Второй момент. Даже в такие безвластные органы, в общем, заранее понятно, кто победит. Здесь нет победы. Люди могут не знать, каким образом это делается, за счет фальсификации, за счет того, что действительно одни партии у нас выдающиеся, а другие никакие. Ну, в общем, всем все ясно. И третье, вот то, на что... На Западе много обращают внимания на выборах, а у нас сейчас этого нету совсем. Выборы должны быть шоу. Даже если от них ничего не зависит, это просто должно быть интересно. Это должно быть как спортивное состязание. Ну кто победит? Вот этот немножко вырвался вперед. Вот этому, там, этого дернули за хвост, он приостановился, и кто-то другой вышел вперед. Ничего подобного на этих выборах нет. Даже та интрига, которую создавал пять э, лет назад Навальный, со своим э, странным, но интересным тезисом. А вот голосуйте все за любую партию, кроме Единой России. Лучше ну, получится. Ну проголосовали пять лет назад за другие партии. Ничего не изменилось. Так что даже это вроде делать нет смысла. Ну вот, так что я, честно говоря, скорее удивлен тому, что вообще какие-то люди еще ходят на это мероприятие. Галина, а как вы считаете? Реальность нарушений, может быть, она меньше на этих выборах. Именно потому, что выборы людям перестали быть интересны в той степени, которую мы обсудили. И в связи с этим да, результат уже фактически предрешен. Может быть, поэтому нет необходимости идти на какие-то нарушения, потому что мы видели в течение дня, что их все-таки гораздо меньше. И вы это признаете, но ну, это и так понятно, и гораздо меньше, чем в выборном цикле. И 2014 -го года в Санкт-Петербурге, и муниципальных циклов выборов, и 2011 -го года, да, прошлые выборы в ЗАГС собрание в Госдуме. Может быть, в этом причина, и просто не то, что они, они передумали нарушать, ну, условно они, да? Вла власть, не власть, неважно, определенные кандидаты, потому что это людям неинтересно, и результат предрешен. Я... Э составляю общественные обязанности наблюдателей Петербурга, они да, да. а не общественные обязанности политологов Санкт-Петербурга, Поэтому я не могу трактовать, да, мы делаем простую работу, мы оцениваем mm -hmm. работу комиссии, независимо от политической обстановки, мы считаем, что что бы ни происходило, какими бы интересными и неинтересными выборы не были, все равно процедуры должны соблюдаться, сколько бы на них не пришло. Вот такая наша позиция. И я низкую явку могу связать с как бы, нашим взглядом, я подозреваю, что во все остальные выборы она была примерно такой же. Вот. А все остальное, то, что там до 40 до 50, это спущенные сверху проценты, которые нужно было, которые нужно было показать. И кто-то их показывал просто переписывая протоколы, кто-то выпускал какие-то урны с гигантским количеством бюллетеней, которые возвращались из ниоткуда, кто-то еще пере перекладывал бюллетени из неиспользованных, проголосованных вариантов. Много как можно изобразить большую явку, но э, я думаю, что в этот раз явка близка к реальной, а все остальные раза она была примерно такой же, просто нам ее, как там в телевизоре, да, показали. Угу. Вот свои механизмы, как это происходит. людей на выбор приходит примерно столько же всегда? Ну, я предполагаю, мне трудно оценить. Но но, понятно, но, например, я знаю про район, да. в общем, мы довольно большое исследование провели, и из 46 из 46 тысяч избирателей, которые проголосовали, в общем, 15 были точно те, кто пришли на участки или дома проголосовали поездные урны. Остальные 30 это сделали в таких условиях, которые не позволяют проверить, были ли они там. Эти условия были далеки от описанных процедуре, разные там досрочники и так далее. Поэтому вот где-то треть от заявленных 40% это вот мы знаем, что эти люди пришли, реально голосовали. Остальные не знаем, это не непроверя... непроверяемо. Поэтому вот про свой район, я могу сказать, правда, на вот примерные соотношения, что исследование было большое, серьезное и со всеми там выкладками. Как остальных мне трудно судить, но то, что явка была не доявлена... Я почти... И а, можно с... ли Я говорю про 14. Лет. Да, конечно, конечно, можно. Спасибо большое. Я запомнил, пожалуйста, Сергей Опять-таки, тоже не будучи членом общественной организации политологии и Цельбурге, я даже не знаю, есть ли это вот. Нетрудно полемизировать с тем, что вы сказали. Но сделаю просто только одно замечание. Пять лет назад официально по СКЕ голосовало 60, а у нас 55 а плюс процентов, плюс-минус какие-то проценты. Значит, но в Москве было очень сильное недовольство, а у нас в Петербурге было ну, очень сильное <свят> недовольство. А, и, просто, и видно было по такой причине, потому что в Москве были разительно другие расклады партий по, по отчетам. Скажем, за Единую Россию в Москве 50%, а у нас на 35%, например. Да? Вот. А, поэтому, и, о чем это говорит? говорит, говорит ли это, не говорит ли это о том, что все-таки в Петербурге действительно довольно похоже на то, что на самом деле были рапорты избирательных комиссий по раскладу. Может быть, сохранив расклад, я не знаю технологию. Может, есть такая технология, которая позволяет преувеличить явку, но сохранить реальные расклады? А может, все-таки действительно явка была тогда больше. По-моему. У нас у... замечательный есть пример с пятым ТИКом в 2014 году, его не переплюнул никто. Он уже вошел вообще в отчеты по международные. Пятый тик прославился на весь мир. Они умудрились на большинстве участков сделать явку на выборы губернатора ровно 58%. процентов. То есть там 58%, и сколько-то сотовых все это совпадало. То есть там из 100 участков, которые к ним относятся, больше 40 имели ровно 58%. процентов. То есть, и там ровно графичик видно, как вот. Поэтому вопросов о том, откуда берется явка, например, в пятом тике, не стоит, я подозреваю. Давайте я возьму обратно пятый тик. Но вот это соображение оставляю в силе. Да, оставляю в силе. Расклад, партийные расклады на выборах в Москве и Петербурге были пять лет назад принципиально разные. И имело принципиально разные общественные последствия. Uh -huh. а, Дмитрий Яковлевич, как вы относитесь к тем утверждением, что. Явка примерно одинаковая на всем выборам, просто по-разному в Ну, у нас слишком мало действительно данных для того, чтобы четко оценивать и сказать, вот я там согласен, я не согласен. Я думаю, что э, и, и, и то, и другое верно. И то, что было раньше много фальсификаций и явка могла быть намного меньше, чем э, казалось из данных. Ну и свой тезис я тоже ни в коем мере не снимаю потому что э, неинтересность скука в нынешней предвыборной кампании была совершенно очевидной. Э, э, ну, э, Какие-то совершенно невзрачные, э, непонятные лица нам предлагались, и ну, ну, просто не было никакой жизни в ходе этой кампании. Ну, такие вещи не могут не повлиять. Ну, просто вот логика подсказывает. Ну хорошо. Почему тогда компания 11-го года да, была не такой пассивной, как компания 16 -го? Там были лица ну, <laughs> такие же невзрачные, даже на самом деле более невзрачные. Ну, а я, я бы сказал, что ситуация с каждой компанией становится все более определенной. Mm -hmm. а, дело в том, что а, был период mm -hmm. вот, 90-е, начало нулевых годов, mm -hmm. когда mm -hmm. выборы были более-менее реальные. Потом стало ясно, что у нас доминирует определенная политическая сила ее трудно переплюнуть. Но в этот момент, в 2008-2009 году, начался экономический кризис. Казалось, что те факторы, которые работают на Путина, на единую Россию, меняются. Здесь я как экономист, я на самом деле экономист и а не политолог, вам точно могу сказать, что очень популярным был тезис о том, что ну вот. Станет жизнь в стране хуже, и люди, которые рационально выбирают, начнут вот как-то там крутить шариками-винтиками в голове и начнут голосовать за другие партии. И на выборах 2011 года казалось, что действительно, ну вот страна несколько лет в кризисе, есть какой-то шанс переломить ситуацию. Появляется яркий Навальный, предлагает свой тезис. А вот давайте мы так хитро сейчас проголосуем, что будем не за демократов голосовать, а за... Тех же самых, но по-другому. И вот это вот развалит же Но она сработала. Да. Во-первых, это не сработало. Во-вторых, не сработали все протестные митинги. Вспомним зиму 11 12 года. Лидеры протестов говорили, на улице выйдет 100 тысяч человек, и все изменится. 100 тысяч вышли, ничего не меняется. Они говорят, на улице выйдет 200 тысяч, и все изменится. Вышли 200, и ничего не меняется. Кто-то превозгласил тогда марш миллионов. Но ну, миллионов так и не собрали, наоборот, все пошло обратно. Вот сейчас э, простой избиратель видит, что ну, вот, вот все не сработало. Вот, вот полная безнадежность, стена со всех сторон. Голосуй, не голосуй, ну ничего не меняется. Ну, как это все не сработало? Ну, вот смотрите, э -э, недовольство выборами 2011 -го года вывело протест. Эти протесты заявляли несколько требований. А, Ставка Чурова. А, понизить процент прохождения, зарегистрировать партии, которые не были зарегистрированы, да? все это фактически кое-как. И многие требовали вернуть, естественно, свешанную систему, да? вернуть голосование по мажоритарной системе, в том числе. Это было сделано. Послушайте. Почему в таком случае да, эти выборы более пассивны, чем те, хотя требования протестов после выборов 2011 года частично выполнены? Вопрос, конечно же. Дмитрий а, Яковичу и Игорь да, ну, очереди, Сергей Григорьевичем, да, Володя. Я могу сказать одним словом, Сергей пусть подробнее скажет тогда. Вы перечислили требования, сформулированные так называемыми лидерами оппозиции, да. которые долго думали что сформулироваться. Но я сам был на митингах и видел, что такое требования в вот, <смех> Все требования связаны с одной персональной, с Владимиром Владимировичем Путиным. При него говорили. И хорошими словами, и не совсем хорошими. Вот поскольку стало ясно абсолютно, что Владимир Владимирович нами будет управлять очень долго, вполне возможно, что по жизни, и с этим ничего не стереть. Выборы перестали интересовать. Выборы перестали интересовать. Ну, в основном я согласен с Дмитрием, потому что, да, действительно, вы, вы, то, что вы говорили, Глеб, вот, да, вот, оставка Чурова. Понимаете, Чуров не член моей семьи. И не член вашей, и не член присутствующей. Честно говоря... Ну, такое там, требование не, же было. Такое требование было, но э, мне, мне его видеть было смешно. Да? Потому что мне совершенно не интересовало, будет ли не будет там чуро председание какой-то комиссии. Э, точно, точно так же там, довольно слабо интересовали эти пять процентов. Я не депутат, я не избираюсь. Там, это важно для тех, кто избирается, а не для тех, кто избирает. Э, гла главное это то... Глав главное это то, что... А это очень Печально, конечно. А главное, это то, что вот эти где, там процедуры выборные все, э, и все остальное, они повисли в воздухе. Э, мы уже несколько раз все, по-моему, это повторили. Наверное, у нас нет никаких особых разногласий по этому поводу. Э, люди не видят, что с помощью этих процедур что-то можно изменить во власти. Что эти выборы не про власть. Нормальная. Полит, полит, что такое политика? Это борьба за власть. Что такое демократическая политика? Это, это, это, это борьба за власть с помощью определенной процедуры мирными средствами. Эти выборы не про власть. Это не борьба за власть. Это не политика. Mm -hmm. Ну, то есть органы парламента ничего не решают, поэтому ходить на выборы в органы парламента... Ну не вот, люди, Человек может проголосовать просто вот против, против властей, да? на самом деле, как сейчас, там, он может не любить там, определенного руководителя партии, там, не буду называть конкретно какого, но проголосовать за эту партию, чтобы, просто потому что эта партия считается оппозиционной. Вот это, это просто выражение своей сказать, позиции, да? а не О жена, а а а а без нет. всякой надежды, что э это что-то изменит. Вот, человек хочет высказать позицию, высказывает, это, это, это тоже фактор. Ну, Хорошо, спасибо. А, вопрос Галине: Изменились ли как-то нарушения и специфика после того, как мы вернулись к смешанной системе выборов? Не просто по пропорциональной системе, а появилась также и мандатная система. Изменилась ли какая-нибудь специфика в нарушениях именно из-за этого или нет? Пока мы ну, этого да. не заметили, я вот читаю обновление по поводу временного участка в разделе номера в разделе да. номер один. Вооруженные неизвестные, вы сейчас участвуем и представители запили из комиссии. Да, это фактически немног... молния. Мне немножечко не до насчет мы же и давых Да, это сейчас новости пустыни. Да, это молния второго ну, ДПС. Будем комментировать, если пояснять еще какая-то информация. Трудно... Нет, особых, особых специфики мы не заметили. С радостью такое особенно. Спасибо. Если в зале вопросы к уважаемым участникам нашего брифинга последнего? Я нет, ни у кого всех сплекла, этому изменяется сейчас. Если у вас есть еще инвестор и невозможность узнать подробности. Да. Хорошо, тогда у меня есть еще такой интереснее. вопрос и к Сергею Григорьевичу, как раз по поводу смешной системы. Мне кажется, что смысл, когда проводить какие-то нарушения классификации на выборах, Пропал именно потому, что, ну, допустим, партия власти, да, или там ее сателлиты, условно, да, получают небольшие проценты. Но они добирают, добирают депутатов с помощью мажоритарных выборов по кругах Мне кажется, что именно из-за этого, в том числе из-за этого, пропала необходимость, да, в фальсификациях, в подлогах, в нарушениях Пожалуйста, давайте начнем с... Ну, по этой логике появляется желание фальсифицировать у конкретных кандидатов, которые вступают в Поэтому ну, я и спрашиваю про специфику, но видите, никаких изменений особо нет в связи с этим. Ну, если только я имею в виду, день голосования нет, а по регистрации кандидатов, там, соответственно, чуть разные правила, и там, ну, схема, примерно та же самая регистрируется, те кто. Сергей Григорьевич, как вы думаете? Страна большая, в каких-то краях, может быть, и, может быть, на самом деле имеет довольно большое значение классификации в данных кругах. Ну, как бы, так, знаю, местные феодалы мерят, мерятся ресурсами. Да? Один приводит своих, так сказать, не знаю, устраивает свою карусель, а другой другой устраивает свою карусель. Может быть, вы меня, но ну, по-моему в Петербурге это менее развито. Ну, на муниципальном да. были такие ситуации, когда, да, да ну, вот ровно ну, по вашей схеме, да, только да. в микро-микро Ну, у нас же такое феодальное общество, это просто, просто в мегаполисах чуть-чуть это, чуть -чуть это как-то занято, а в провинции это просто так вот открыто, я видел своими глазами как-то так. Никто ничего, никого не стесняется. Спасибо. Давайте по последнему слову про выборы 2016 года. Мы понимаем, да, конечно, что мы не видим еще результатов, Ну, я думаю, что с большой вероятностью можно сказать, что они состоялись. Участки вот-вот последние закроются в Калининградской области. А, какие-то были выборы. А, случилось ли то, чего вы от них ожидали, всегда есть какие-то ожидания от выборов Пожалуйста, давайте с вас, Галина, начнем. Я что ну, вы вообще думаете с... об этих выборах? Я могу сказать, что пока не закончен подсчет, трудно mm -hmm. что-либо mm -hmm. говорить, потому mm -hmm. что это основная mm -hmm. часть, да, которая... Да, я согласен. Поэтому подводить итоги странно э, было бы сейчас, тем более вот сейчас происходит то, что происходит с Видосом и с вот этим правильным ну, домом и так далее. Поэтому, если говорить о парадной работе комиссии как бы в дневное время, с 8 до 8 она, они намного mm. лучше, чем раньше, но сейчас мы пока не понимаем. Да, да. спасибо за ответ. А, пожалуйста, Сергей Григорьевич. Пока не подведены официальные итоги, для меня каких-то больших призов нет. Но, кроме одного я думал, не сомневался, что будет, участие будет меньше, чем в прошлый раз, в стране и в городе, но думал, что не до такой степени. Мы еще не знаем по 20.00, ну, на самом деле, я, ну, я думаю, это что... Это Пожалуйста, Дмитрий Яковлевич. По выборам у меня не было никаких особых ожиданий. И, честно говоря, то, что происходит сегодня, мне не очень интересно, даже когда все пощинается. Есть два более интересных вопроса, но пожалуйста, это пожалуйста. мы узнаем дальше. Вопрос первый. Будут ли массовые протесты после выборов, как пять лет назад? Потому что это уже политика, она может быть неэффективная, но это политика, в отличие от выборов. Сергей правильно сказал, что выборы это не политика, я добавлю сегодняшние выборы, это вопрос просто людей, которые в них участвуют, не более того. Значит, массовых протестов я не жду, если они начнутся, я удивлюсь, и вот это будет интересно. Это надо тогда будет обсуждать. И второе, что после выборов интересно, в последнее время очень много ходило разговоров о кадровых переменах в вихах. С ним вот Нарышкина поставят Володина, с ним вот Бастрыкина поставят неизвестных Ну То есть интересно, от результатов выборов изменится что-то в... Да, в структуре? я не считаю, что эти выборы могут повлиять на серьезные кадровые перестановки. Но если это начнет происходить, это тоже будет интересно и будет заслуживать анализа, потому что... В нашей авторитарной, не демократической, а авторитарной, подчеркиваю, системе политика делается президентом путем перестановки кадров. Вот будет ли Нарышкин или Володин во главе Думы, это серьезный вопрос, от этого может много зависеть. А пройдет ли Иван Иванович в Думу или пройдет Петр Петрович, вот от этого не зависит ничего. Ну на этой грустной ноте мы заканчиваем наш э, последний брифинг э, в пресс-центре наблюдателей Петербург. Спасибо всем гостям большое за участие. До свидания.